Всем привет, дорогие друзья! С вами Чаёк ТВ. В этом ролике я вам кратко расскажу, как же умерла игра Among Us. Мы обсудим гигантский взлет и просто гигантское падение статистики в данной игре. И я вам даже расскажу о тех людях, которые правда пострадали от того, что игра Among Us перестала быть такой актуальной. Однако, прежде чем рассказать такую интересную историю, я попрошу тебя подписаться на канал, если ты не подписан, потому что 64% зрителей смотрят мой канал без подписки. Но ну, а это огромное количество людей, которые смотрят мои ролики и до сих пор не подписаны на канал. Ну а так как до 30 тысяч подписчиков осталось прям совсем чуть-чуть, я попрошу тебя подписаться на канал прямо сейчас и нажать на колокольчик для того, чтобы не пропускать ролики. Ну а теперь приятного просмотра. Все началось с того, что трое человек из компании Inner Slot решают создать какую-то простенькую инди-игру. Хоть игра и простенькая, но однако идея данной игры очень сильно интересная. Так как идея была взята с настольной игры «Мафия». И эти трое человек доделали эту игру и выпустили в июне 2018 года. Напиши, если ты знаешь число июня, когда была выпущена данная игра. Несмотря на то, что игра Among Us была выпущена с мультяшной графикой, с интересной задумкой, игра никак не хайпанула. И Among Us выводил разработчиков в минус. И разработчики тратили на обновления. На все прочее в этой игре больше, чем приносила эта игра. Но несмотря на все, разработчики обслуживали данную игру, Надеюсь то, что она когда-нибудь обретет свой успех. Однако компания InnerSlot, которая выпустила игру Among Us, не прекращала свою работу. И в августе 2020 -го года... Вышел релиз Генри Стикмин Коллекшн, которая просто очень сильно хайпанула. Ее прошли такие ютуб гиганты, как Винди Куплинов. Генри Стикмин получила просто отличные оценки. Но ну и также, видимо, этот успех смог приподнять актив игры Among Us, так как игра Among Us... Начала подниматься именно в августе 2020 года. И после этой игры, видимо, компания получила свой успех. И люди стали интересоваться этой компанией. И один из иностранных стримеров решил посмотреть, какие игры есть у этой компании. И увидел такую игру, как Among Us и решил ее постримить. И спустя время сам PewDiePie уже решил показать эту игру своим зрителям. И тогда успех не мог миновать эту игру. Ну и после того, как игра Among Us схайпанула за рубежом, конечно же, она не могла не перекочевать к нам на русский YouTube. Ну и также, конечно же, Twitch. И после этого бум, игра резко взлетела. Игра два года разработчиков уносила только в грязь и приносила только убыток. Но однако за месяц игра принесла разработчикам огромное количество денег и популярности. Популярность была сверхгигантской. Под анимационным роликом про Among Us оставил комментарий даже официальный аккаунт Ютуба. Но и на таком огромном хайпе появилось огромное количество каналов. И даже несколько летсплейщиков на русском Ютубе преодолели миллион подписчиков. Только снимая игру, Among Us хайп гигантский, оценки высокие, ну и разработчик наверняка такой, все, сейчас я на хайпе буду сейчас делать обновление в игре. Но на самом деле фиг там плаивал. У игры огромная популярность, а разработчик не выпускает обновления в игре несколько месяцев. Но если в игре выходило обновление, то тогда оно было супер незначительным. И два фактора, это маленькие обновления и вообще отсутствие обновлений, очень сильно злили игроков. Ну и так как в игре без обновлений скучно... Игроки стали покидать игру и больше не интересоваться ей. Ну и теперь пришло время пруфов, которые говорят то, что игра сейчас просто на дне. Это статистика популярности поиска игры Among Us. И мы здесь видим то, что популярность игры была практически на нуле. Но однако резкий скачок, и он был супер огромным. Но однако мы видим то, что резко график начал стремиться вниз. И этому поспособствовало, конечно же, отсутствие обновлений в игре. Ну, знаете, хорошая игра, но, однако, нет обновлений, и именно поэтому просто игроки уходили из игры, оставляя в голове только теплую память об этой игре. Однако в начале зимы 2020 -го года вокруг игры начинается грязный хайп. Этот хайп был на том, что игра Among Us якобы убивает. Люди начали говорить то, что Among Us якобы убивает, и начали миллионы людей ставить отрицательную оценку игре, из-за чего рейтинг игры начал падать. Но однако разработчики никак это не прокомментировали. Но однако хайп на этом приугас и рейтинг игры перестал так сильно падать. Но однако 6 марта выходит микрообновление, которое содержало в себе огромное количество багов. И это было очень сильно критично. Игроки, когда зашли в игру, не увидев новой карты, хотя ее ждали больше трех месяцев, просто были в бешенстве и захейтили эту игру. Из-за чего рейтинг игры очень сильно упал. Но однако 31 марта вышло обновление игры Among Us в котором была добавлена новая карта Airship, которую ждали игроки на протяжении 4 месяцев. У всех были надежды, то что игра живет и снова все будут в нее играть. Однако на протяжении суток игроки не могли на ней играть в глобальной сети, так как игра висла. И также до сих пор игроки не могут создать аккаунт в этой игре, из-за чего у игроков просто очень сильно горит. Все заходят в отзывы и пишут там гадости. И занижая рейтинг игры. И в итоге игра набрала больше 100 миллионов скачиваний. Ну а рейтинг этой игры 3,6 балла. И это просто провал. Игра была самой любимой у десятков миллионов игроков. Но однако разработчики просто ввели игру в грязь. Игра очень сильно быстро Подняла статистику и также очень быстро у игры рухнула эта статистика. Но у меня для тебя есть важная информация. YouTube не отключил монетизацию, и поэтому я зарабатываю от роликов 0 рублей. Но если ты меня можешь поддержать рублем, то тогда ссылка на donation lords будет в описании. Мне будет очень сильно приятно, если ты меня поддержишь. И причем каждый, кто задонатит, попадет в мой следующий ролик. Ну а на этом камни полетели в космос. Всем большую куртку, с вами унитаз.